Это парк мама, э, миниатюр... Мама, да, да, да. Парк, парк миниатюр, да, собранных со всего мира, да? Папа, Серьезно, да, да, да. Песенье, песень. Печенье? Парк, парк европейских не, а, говорит, Парк европейских миниатюр! Быстрее! С парковкой сложно! Быстрее, быстрее, да! В принципе, нас предупреждали, поэтому готовы искать. А вход сколько денег стоит? Наверное, сколько стоит, судя по забору. Как же сложно здесь с парковками. Мы припарковались возле какого-то дома, а парк вот впереди. Конечно, тут по кругу поездили. Очень такой симпатичный район. Тонхаусы, Мальчики, стали, пожалуйста, на тротуар. С дороги ушли. Эйфелеву башню видела, да, в миниатюре. Это миниатюра Европы. Вот так. Ну да. Короче, домик тут хорошо имеет. Да, он такой ухоженный, чистенький. еще и парк рядом. Итальянская да, арка в Италии. Рега, корова Да вот Три слоника выстрижены Как красивые плющом обросли полностью Так, мы решили Пойти к Эхилевой башне У нас же сегодня день рождение Поэтому возле Эхилевой башни Мы откроем шампанское И все в самых лучших традициях Так, а это у нас что за фонтан? Похолодало, было солнце, сейчас такой ветер, я еще куртку с тобой не взяла. <плес> <Да>. <плес> смотрите, какая прелесть. Во-первых, прелесть, светет что-то очень красиво и пахнет. Это дерево похоже на черешню. И смотрите, какая зона отдельно отведена. Зона, где можно отдохнуть, посидеть, кто принес с собой еду, покушать. Здесь еще что-то продает. Это, конечно, да. Смотри, да. Вот, да, да. Я могу дать тебе банан. Я буду банан. Будешь банан, даю да. тебе банан. Хорошо. это такой она? Замерз? Стоп, стоп, стоп. А зачем ты так одеваешься? Стоп. Стоп. Банан не хочет показываться. Сюда его Еще. На, Дианка маленькая, туши. Ой. Там бы солнышко, тогда ветер бы не страшен. сядешь? Давай, сяди. Давай, побежи, гонай. Мы правда вчера ходим в поиски подарка, Сережа говорит, все такие коляски прилично. У нас непонятно, что ну, у него протертые сильно колеса. Но она такая усилий. Что... Часто приводим коляски, будем рассматривать. Может быть, какая-то. Я бы еще взяла такую, чтобы можно было наклон делать, регулировать такой, чтобы он мог поспать, потому что он сидя тоже засыпает идем отмечать. А вон и Эйфелева башня виднеется. Вон там. Но мы сейчас сядем за столиком, а потом ближе к ней подойдем. Поехали, мой чемпион. Туда. Сейчас папа тебя повезет туда, Сереж. Не тяжело. Командир еще и командует. Туда, туда, туда, туда. А. Что? Банана нет больше. Сейчас будет и хлеба нет. И хлеба нет. Есть яблоко. Будешь яблоко? И вам хорошо. Давай, давай, давай. Хорошо. Ты будешь пробовал уже на Новый год, не смог. У да? вот такие вот, да, шипучка такая. Опа! Я ура, все, с днем рождения! С днем ура! Ток, ток, ток, звеним, да? Представляем, что бокалы в руках. Да? Хрустальные желания. Вот еще одна попка спускается. Ренат, я в жизни не выстираю тебе кепку. Она будет зеленой, и я не смогу. Давай ее подержу. Вещи ладно, но это просто трава вообще не отстирается. Ты тоже кувыркаешься. А что там наверху? Там она очень далеко. Да? Идем туда, идем. Сама поднимись. Она не прямо перед живой. Давай-давай, веди. Да. Тут такой подъем высокий. И... Ой, у меня еще очень Давайте. Я за вами. Вы что, будете опять спускаться так? Да. Серьезно? Ян, не, все, поднимаемся не. Ян, не надо Поднимаемся, поднимаемся Вставай, уже травка давай, мокрая Вставай. Сейчас, сейчас дам Свои удочки плывут И Мальчики повезут. Ты хочешь снимать? Давай, да. иди сюда, отходим Вот сюда, Марина Давай, давай, один, давай Я дам, мама Я, я, ты, мама. Ты. Выстрижена так аккуратно, красиво. Закрутили, завертели можжевельники. Можжевельники, у них такой ствол толстый, я не знаю даже сколько им лет, но такие уже давно живущие здесь. Смотри, класс! Кардосно. Вся в гирляндах ночью светится. Здорово. Смотрите, как красиво. А, везет Яна. Ян засыпает. Может, хватит бегать, прыгать вокруг? Стоп, стоп. У нас сигнал стоп, мы договорились. нам говорит, стоп, и я останавливаю коляску отпускать. Коляску так А я молчу. Тут водочки, видно, детские такие. Вот тут какая-то копия замка. Голубая за счет такой подложки, да? Ну, сама вода по себе чистая, плюс а еще замок, да, подложка. Замок, там какие то часы виднеются да. Она красивая. Стреда маленькие, да, лодочки. Да, это совсем для деток. Это как катамаран. Видишь колесики? Да. Я думаю, садятся, да, замок... ты и... Ну, видимо, еще нет. Но тут по колено, тут как бы вариантов нету. Но это да. Красиво. Это что-то на Колизей похоже. Ренат шикарное перо нашел. смотрите на что я обратила внимание на березки вот высадили березки как у нас растут Там семья лебедей что-то выискивают водички себе смотрите открыли мы уже прошли еще один круг обошли Девочка пришла открыто, открыла, видно, себе с было, потому что много чего закрыто было. Даже киоски там, где худох, пицца. Все было закрыто. Сейчас, наверное, начнут открываться. Что? Поплаваем? Нет, здесь не плавают. Давай, ну я не уверена.